Здравствуйте. Сегодня речь у нас пойдет о работе Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах» и «Конец немецкой классической философии». Данная работа, написанная в 1886 году, посвящена рассмотрению, собственно, тех философских интеллектуальных течений, которые предшествовали появлению марксизма и, соответственно, того интеллектуального фоня, на фоне которого, собственно, и развился этот самый марксизм. И начинает, собственно, английскую работу с разговора о немецкой классической философии. Он говорит о том, что немецкая классическая философия точно так же предшествовала революции 1848 года, как в свое время французский материализм предшествовал Великой Французской революции. Казалось бы, это противоречит тому факту, что... В то время как французские мыслители выступали в своей жизни довольно революционно, немецкие, как правило, были вполне, в общем-то, добропорядочными профессорами, многие из которых даже какую-то степень одобрения от начальства испытывали. Однако в свои мысли они выступали, тем не менее, крайне революционно. И здесь, в первую очередь, конечно же, Энгельс останавливается на высшей точке развития этого самого немецкой классической философии, а именно философии Гегеля. При этом Энгельс изначально приводит тезис, который постоянно, оказывается, ложно понят, а именно тезис Гегеля, что все действительно разумно, а все разумное действительно. На поверхности кажется, что данный тезис оправдывает существующее положение вещей и является тем самым крайне консервативным. В действительности же нужно иметь в виду, отмечает Энгельс, что для Гегеля, собственно, действительное не все что существует. Действительное означает необходимое, и далеко не все из того, что существует, обладает такой необходимостью. В то же самое время, эта необходимость не является данной на века. Какое-то учреждение, какие-то общественные порядки являются необходимы для эпохи, одной эпохи, но также необходима и смена их другими порядками и учреждениями. Так, например, была необходима Римская республика, но в той же мере была необходима и пришедшая на смену Римской империи. Таким образом, по сути, этот тезис, который кажется предельно консервативным, в действительности оказывается радикально революционным тезисом, говорящим о том, что по большому счету все, что существует, со временем теряет разумность, а значит необходимость, и должно быть подвергнуто уничтожению и заменой некой более высокой фазы развития. В то же самое время Гегель наряду с вот этим вот предельно революционным диалектикой, которая в частности выражается в этом тезисе о действительности и разумности, в то же самое время Гегель был строителем системы. И как строитель системы он ее стремился завершить. Тем самым у него все это приобретает предельно идеалистический вид – когда вот это все, диалектическое все развитие, оно проходит в царстве некой чистой мысли, которая предшествует появлению мира, которая отчуждает саму себя, порождает этот мир, и возвращается к самой себе, в человеке и в истории. Тем самым оказывается, что Гегель, который выступает с диалектикой, то есть с методом, который рассматривает истину не как совокупность догм, а как некий процесс, никогда не завершающийся, приходит, к завершенной абсолютной истине. И вот это вот противоречие системы Гегеля, предельно консервативной, и метода Гегеля, предельно революционного, оно, разумеется, не могло не найти выхода в дальнейшем развитии гегельянской традиции. В частности, после смерти Гегеля, короче, учение Гегеля распространяется в немецких университетах и со широко распространенным вообще в общественной жизни Германии. Происходит раскол на правое и левое крыло. Правое, так называемое, старое гегельянцы, которое подчеркивает консервативный, систематический момент гегелевской системы. И левые гегельянцы, так называемые, младое гегельянцы, которые наоборот подчеркивают революционность гегелевской диалектики. И те самые младое гегельянцы, персонажи вроде Давида Штрауса, Бруно Бауэра или основателя анархизма Макса Штирнера, они фактически брали какие-то элементы гегелевской системы и направляли ее против всей системы. Основным их полем борьбы была религия, но в то время это имело политический смысл, потому что в тогдашней Германии религия и политика были тесно переплетены. В то же самое время они, чем больше критиковали религию, тем больше сближались с позицией тех самых французских материалистов еще 18 века. И здесь у них начинала возникать проблема, потому что явно был, не застыковалась их антирелигиозная направленность, их материалистическая направленность с тем, что вообще-то они были еще гигельянцами, они были идеалистами. И в конце концов все это нашло в выражение в том, что пришел Людвиг Фейербах и просто разрубил этот узел, просто отвергнув всю эту идеалистическую гегелевскую систему. Здесь Энгельс сделает некоторое отступление, говоря о том, что существует принципиальный некий вопрос, а именно основной вопрос философии, вопрос об отношении духа и материи. Этот вопрос предельно древний и возник, наверное, тогда, когда люди впервые придумали некую душу, когда просто не могли объяснить, откуда берется там, мышление, ощущение, сны и тому подобное. Но в философии это получило выражение в виде главного вопроса этой самой философии, и в этом отношении все философы, в общем-то, ровненько так делятся на идеалистов, те, кто считают, что дух первичен материя вторична, и материалистов, те, кто считают, что материя была от века, а дух является, по существу, ее порождением. И вот, э, однако, этот вопрос имеет и вторую сторону, Заметим, это не отдельный вопрос, а вторая сторона того же вопроса, вопрос об отношении мышления к бытию. Проще говоря, это вопрос о том, способны ли мы вообще познать эту самую действительность, имеет ли мышление и дух доступ к бытию, к материи. И здесь на самом деле, причем как идеалисты, так и материалисты, зачастую утверждали некое их тождество, да? они утверждали тем самым познаваемое из действительности. Хотя была и противоположная позиция, представленная, например, Юмом и Кантом, которые утверждали, так или иначе, отрицали эту возможность окончательного познания действительности, в частности, в форме кантовского понятия «вещи в себе», принципиально недоступной нашему познанию. И Энгель ссылается на том, что уже у Гегеля есть очень много хороших аргументов против вот такой вот, в общем-то, агностической логики. Однако главным опровержением данных позиций является, по его мнению, просто-напросто человеческая практика, а именно научный эксперимент и техника. Когда мы воспроизводим какое-то явление, или тем более, когда мы производим его технически, мы тем самым доказываем, что она не является для нас какой-то непознаваемой вещью в себе, а в целом, в общем-то, нам доступно. Это доказывается именно в практике. И вот здесь вернемся к Фейербаху. Дело в том, что Фейербах однозначно становится на материалистическую позицию. Дело в том, что критикуя Гигелевский, критикуя изначально на самом деле, еще стоя на гегелевских позициях, он критиковал религию, как многие гигельянцы, Однако, довольно быстро пришел к выводу, что, по сути, вот этот вот идеалистический дух, идеалистическая идея является лишней рафинированной, идеализированным образом того, что в религии выступает в качестве богов или бога. И тем самым он отвергает, собственно, идеалистическую философию вместе с религией, становясь на материалистическую позицию. Однако, замечает Энгельс, сказать, что он полностью отвергает религию нельзя. Дело в том, что Фирбах по сути не отвергает религию, а заменяет ее другой. То есть Фирбах говоря о том, что боги являются порождением фантазии, некими идеализированными образами людей, что это касается и христианского бога, по мнению Фирбаха, в то же самое время не стремится убрать религию как таковую, опираясь на... Изначально латинский смысл слова «религия», да, вот «религаре» как связь, соединение. Он говорит о том, что просто эта связь должна быть не между человеком, некой вымышленной сущностью, богами, да, а между человеком и человеком, которая выражается в формуле «я» и «ты». Ну, а высшим выражением этого, ясное дело, является половая любовь. Тем самым у фербаха фактически строится какая-то новая религия любви и гуманизма. Но, по мнению Энгельса, это, конечно, совершенно неоправданная позиция, потому что фактически оставлять религию после того, как вы пришли на материалистические позиции, это то же самое, что считать, например, химию некой высшей алхимией, что-то в этом духе. Это просто возвращение к архаичной позиции. В то же время Фирбах, отрицая идеализм Гегеля, отрицает и то позитивное, что было в Гегельской философии, а именно его революционную диалектику. И в результате этого рассуждения Фирбаха о морали, о религии, о многом другом, которые обсуждаются, собственно, Энгельсом, они зачастую, по мнению Энгельса, теоретически существенно ниже, чем соответствующие взгляды Гегеля. Более того, Фейербах, по сути, является материалистом лишь наполовину. Как выражается Энгельс, Фейербах является материалистом внизу, но идеалистом вверху. Иначе говоря, он понимает природу материалистически, но общество по-прежнему идеалистически. Смена эпох для Фейербаха связана, в первую очередь, например, с сменой религиозных воззрений. И вот, по сути, это оборачивается тем, что для Фейербаха который, казалось бы, боролся постоянно с абстракциями, вот с метафизикой, он в конечном итоге заканчивает абстракцией. Абстракцией некого абстрактного, идеализированного человека. В то же время необходима была не абстракция человека, необходима была в тот момент наука о реальных людях, существующих в обществе и в истории. И вот здесь, собственно, на арену выходит марксизм. При этом, по мнению Энгельса, как он выражается, вполне однозначно, что, по его мнению, марксизм – это целиком заслуга Маркса. Да? То есть, что в реальности все идеи принадлежали Марксу, он говорит об этом, что Маркс – это гений, мы в лучшем случае лишь таланты, вот в таком скромном духе. При этом этот самый Энгельс говорит о том, что в чем, суть, по сути, стояла проблема. Да? Необходимо было каким-то образом объяснить общество. А общественная реальность, она принципиально отличается от природной реальности тем, что она является сознательной. То есть, если природные явления сами себя не осознают и целей никаких не ставят, то общественные агенты, они, как правило, ставят цели, они являются субъектами этих действий. Но это Поэтому у многих была идея о том, что можно понять якобы историю из намерения тех людей, которые в этом всем участвуют. Однако уже давно, довольно давно стало понятно, что в реальности исторические события происходят совсем не так, как этого хотят их непосредственные участники. То есть э, люди хотят одного, а из-за того, что все хотят разного, их идеи сталкиваются, получается нечто, казалось бы, совершенно случайное. И здесь э, происходит то, что фактически из соединения множества различных идей выстраивается из разных целей и так далее, выстраивается некая единая необходимая логика, которая выстраивается за всей этой случайностью. И такую логику пытался проследить уже Гегель, правда делая это сугубо идеалистически, так как по сути он связывал. Смену эпох, опять же, с какими-то сугубо идеальными конструкциями. Ну, например, то, что античный мир был связан, греческий мир античный был связан с необходимостью реализации идеи свободной индивидуальности, прекрасной индивидуальности или что-то в этом духе. Маркс же, когда находит свое решение, он прямо опирается на гегельскую диалектику. Важно отметить, что он, в отличие от Фейербаха, не отрицает диалектику, он ее полностью понимает, но он ее снимает. То есть, беря все революционное в этой диалектике, он освобождает ее от этой консервативной идеалистической оболочки. В чем это выражается? В том, что у Гегеля диалектика была неким самодвижением понятия, где понятие само из себя порождало собственные категории, собственные аспекты и так далее. В то время как для Макроса, как материалиста, мышление, понять является лишь отражением объективной, независимо от нас, существующей реальности. А значит, диалектика говорит не о самодвижении понятия. Диалектика выстраивает те наиболее общие законы, которым подчиняется любая реальность. Речь идет и об объективной реальности, которая нас окружает, и о том мышлении, в котором отражается эта объективная реальность. Так вот, что делает, по сути, Маркс? Он стремится найти те действующие причины, которые побуждают людей действовать тем или иным образом. И здесь Энгельс отмечает, что это решение невозможно было просто найти в предшествующей эпохе. Дело в том, что в предшествующей эпохе классовое противоречие, которое в основе, борьба класса, которая лежит в основе истории, она была предельно усложнена и затемнена. Вспомнил средневековье с многочисленными отношениями там, вассальных зависимостей, прилегиями и так далее. В то время как, начиная с 19 века, Внезапно они были обнажены буржуазным обществом в самом чистом виде. Вначале, он даже дает некие данные, то есть это 1815 год, когда серьезно выступает английская промышленность, и внезапно оказывается, что вся английская политика вертится вокруг борьбы собственно, земельной аристократии и буржуазии, да, крупных капиталистов в первую очередь. Потом это второй 1830 год, когда на сцену выступает пролетариат, и оказывается, что в этой всей борьбе есть еще один участник. Тем не менее, что в результате открывается? Открываются те процессы экономической, в первую очередь, борьбы, которая лежит в основе всех существующих общественных процессов и политических изменений. И, собственно, на этом, на понимании этого факта и строится марксистское материалистическое понимание истории. Мы в предыдущих роликах довольно подробно его рассматривали, поэтому не будем здесь останавливаться на нем еще раз. Скажу лишь, что завершает свою работу Энгельс довольно специфическим тезисом. Он говорит о том, что после собственно, вот всей этой истории, да, вторая половина XIX века, теоретическая жизнь в Германии существенно деградировала. То есть некие профессора они фактически полностью утратили то наследие, которое было выработано за предшествующей бурной традицией и занимаются банальной апологетикой существующих буржуазных порядков в то время как в действительности говорит энгельс, поэтому нас теоретическим наследником собственно немецкой классической философии являются не немецкие философы им является немецкий пролетариат. А мы на этом заканчиваем не только данный выпуск, но, в общем-то, и весь цикл передач, посвященных основным работам Маркса и Энгельса. Однако внимательный зритель, наверное, заметил, что одной важной работы у нас не было. Это, разумеется, капитал Карла Маркса. И следующий цикл роликов, я думаю, не меньше, будет посвящен подробному разбору этой важнейшей работы в истории человечества. Ну, в общем-то, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!